Казань, нет я не первый раз наверное третий вот ну каждый раз все все более продуктивно бываю здесь Тихович, пожалуйста, немного о федеральный вот, эта площадка хорошая? кстати федеральный университет я знаю меньше я знаю больше скажем научно-исследовательские институты которые работают в области сельского хозяйства а ваш университет я знаю так сказать только так как ну, пока еще плохо. Хотя должен читать, наверное, завтра лекции студентам. Но много слышал, очень достойный университет. Я сам представляю Санкт-Петербургский университет. Вот. И мы много стараемся, чтобы обогнать э, ваш. Ну, это соревнование, хорошее соревнование. И, конечно, наши университеты достойны того, чтобы быть в рейтинге лучших университетов мира. К этому надо стремиться, на самом деле. Это вроде бы... Очень амбициозная задача, но она на, на самом деле она решаема. Не так все сложно. Надо только идти, и мы придем туда, куда надо. Игорь как вы считаете, Казанский федеральный университет ну, достаточно быть площадкой для науки Вот для этого форума, да, для этого... да, конечно, без сомнения. Вообще, надо сказать, что Казань отличается умением что-то организовывать, масштабное и приятное, в том, в том числе и для пребывания. Так что здесь мы себя чувствуем. Очень, очень комфортно и. Как-то вам удалось собрать вот ученых более чем из 40 стран. Я надеюсь, что завяжутся новые контакты. Да, они уже завязываются, так что я даже для себя кое-что открыл, что в нашем университете делается, чего я не знал. Для этого надо было приехать в Казань, чтобы это узнать.